Всем привет! Я Димас. Вы на канале Клус Бразер Хокс. Решили сегодня для вас сделать небольшой деликатес. Ну как деликатес? В принципе, не продукция, это стоит. Я не знаю, я так креветки готовлю давно, и многие люди тоже так готовят давно Эти креветки подойдут как самостоятельное блюдо, просто к пиво, какая-то как закуска Эти креветки подойдут каким-то видом салатом, либо роллом Вариаций много Эти креветки как бы идут такие вот, они пикантные, чуть остренькие Они идут ко, ко всему дополнение к любому празднику или еще какому-нибудь любому торжеству. Так что сегодня будем готовить вот такие креветки. Мы взяли креветки интегровые, взяли креветки такие как как говорят к пиву. Естественно мы их не будем чистить. Естественно они уже готовы, их можно вот уже сейчас есть. Также есть дополнительные у нас продукции. Это свежая зелень любая какая вам больше нравится. Чеснок тоже на любителя, но как бы к креветкам он подходит идеально. Вообще очень многие в креветки очень много добавляют чеснока. Как по Перебор это ну, не очень вкусно получается. А когда в меру чесночка добавили, есть оттеночек такой чесночный. Это приятно на вкус. Также будет добавляться соус сегодня: немножко специи сладкая паприка и чили. Немножко посолим, но это не обязательно, потому что креветки соленые, но мы немножко. Наша пушка бомба тоже не отъеливаем. Такой дополнительный сюда ингредиент, так как он куча эмульгаторов, загустителей здесь. И крахмалов подобное И как бы неотъемлемая часть к этому блюду, это сливочное масло. вы все ингредиенты вам показал, какие у нас присутствуют в приготовлении нашего блюда. Так что приступим к нашей готовке. Используем нашу еще одну удивительную чудо-печь. Врубаю ее. Вот, разогрелась. И добавляем наши креветки. Главное, чтобы разогрелась хорошо комфорта. Сковородка. Добавляйте аккуратно, потому что вода остается. Будет брызгаться очень сильно. Сковородку обязательно на максимум, держите. Нам главное, чтобы сейчас выпарилась. лишняя влага, и они немножко поджарились. Видите, они уже... Влага вышла, и они не жарятся, они немножко тушатся уже. Но нам надо, чтобы влага еще больше вышла из них буквально 2-3 минуты займет. Пока это все происходит, мы нарежем зелень, чтобы времени не терять, и раздавим чесночок. И тоже нарежем. Опять же произвольно, главное было аромат и запах чтобы у этого чеснока. Сразу можете посолить немножко креветки. Также поперчить. Но не борщите, потому что у нас будет так все острое. Ну вот, смотрите, у нас там все выкарилось, водичкой, и мы добавляем наши зелень чеснок. Добавляем немножко еще растительного масла. Быстро раз перемешиваем и добавляем наши специи. Добавляем красную паприку сладкую. Если вы найдете день нибудь Санта-Марии специи э -э, сладкой чили, то берите его... Это вообще идеально происходит. Вот Добавим немножко чили. Добавим пушки бомбы наши. Все быстро перемешаем. Бавим до минимума. Чуть-чуть сдвинем. И добавим большой кусок сливочного масла. И также сою добавим. Где-то 2-3 столовые ложки. И все быстро перемешаем на медленном-медленном огне. Фишка в том, что у вас масло не горело, а медленно-медленно сливочное топилось. Как раз она будет обволакивать вместе с соевым соусом, с острым соусом наши все креветки. Это главный большой момент, чтобы у вас получилось вкусный привет. Вы готовите их на быстром огне, на самом большом, и убавляете на самый маленький. Либо просто, если у вас более устаревшая конфорка, чуть-чуть сдвигаете -чуть просто ее на угол плиты и там уже интенсивно помешиваете, доводите к до готовности. Вот смотрите, он густеет, он не отсекается. Бавный момент, чтобы у вас соус не отсекся Это Приготовление креветок Из-за этого обязательно нужен медленный огонь И непрерывное помешивание Все, выключаем Креветочки у нас готовы Масло полностью растворилось Оно не должно кипеть Вот Так что такие креветки Сейчас быстро украшаем и будем пробовать Что у нас получилось Это Весь соус об болоках. Идеальная закуска Горячительно. Смотрите, какой густой соус получается. Просто идеальный. А, ну вот, друзья, вот приготовили мы идеальную закуску к любым мероприятиям. Наши креветки пикантные. И будем пробовать, что получилось. Об отличный соус везде. Кто любит так делать, поймет меня. Креветки сыкрать. Обалденные. Mm. Все обсасывать Это просто очень вкусно, божественно получается mm. и, ну, Самый главный момент Это вы берете кусок хлеба И вот у нас осталось тут на сковородке соус И просто вот так его макаете Это просто пушка mm. Не поленитесь Приготовьте такое блюдо вы удивите гостей, реально. Чтобы спачкаться, чтобы насладиться вкусом, обязательно есть руками надо это все. Рецепт простой, сами все видели. Но это идеальная закуска ко всему. Так что, попробуйте, приготовьтесь. Кому видео понравилось, на канале обязательно подписывайтесь на наш канал Обязательно ставьте лайки, дизлайки Комментарии пишите, как вы готовите креветки Давно ли вы вообще готовили креветки Можете вы их себе позволить, или а нет В данной ситуации сейчас в стране Так что всем приятного аппетита Я С вами был Димас, оператор Антон Всем здоровья, увидимся на канале, пока-пока